Добрый день, мы сегодня в гостях на производстве, фирма Виопласт. С нами будет работать Григорий, руководитель Добрый производства. День. Добрый день. Основная тема разговора нашего сегодняшнего дня – это инструкция по работе с нашей pet -кегой. Что 30 литров, что 20 литров. Возникают у потребителей определенные нюансы, которые требуют разъяснений. И сегодня мы попробуем максимально осветить все эти нюансы. Ригорий, давайте начнем с того, как правильно кегу наполнить, правильно ее подключить, отключить, дальше доставить к клиенту и там уже извлечь напиток непосредственно для конечного потребителя. Самое основное, поскольку производители заборных головок есть самое разное множество, перед заполнением кег любым напитком, любым продуктом надо удостовериться в работоспособности этой заборной головки, в целостности ее. На что следует обратить особое внимание, скажем? Так. Особое внимание нужно обратить всех э, на все прилегающие элементы. Все прилегающие элементы к фитингу, а именно центральный шток. Он должен быть безобоен, абсолютно гладкий. И уплотнительная резинка, которая должна быть точно так же. Без каких-либо надрывов, без каких-либо облоев, абсолютно, как абсолютно целая. Качестве... Если сравнить, скажем, вот... Могу... DSi и Micromatic. Микроматик. Микроматик. Вот, скажем так, что лучше, что хуже и какие отличия, как это влияет на наш кек? Я не могу выделить кого-то лучше, кого-то хуже. То есть, как это, мы пользуемся в работе и теми, и теми. Как это, они подходят нам как это, и заполняем у себя далеко не один кек. Ну, Micromatic, наверное, все-таки работает дольше. Mm. Но вот, э, некоторые производители под кекс сразу обращают внимание на э, рабочую поверхность Самого штока и самой резинки Если резинка повреждена, это уже ну, скажем так, стоит обратить внимание производителю пива ну, бил, он... Заменить, иначе будут проблемы безусловно, самой Безусловно, безусловно ну, Нельзя работать на неисправном оборудовании Поэтому первое, что делает любой оператор Работая с разоточенной головкой, проверяют работоспособность и целостность своего оборудования. Для того чтобы отключить заборную головку от, система, от системы, мы спокойно, плавно отпускаем центральный поршень, рукоятку. Все и аккуратно, плавно снимаем. А что делать, если она не поддается? Если она не поддается, не надо ее стараться вытащить, надорвать как-то, потянуть, выкрутить. Все, что нужно, вернуть ее на свое место, назад, чтобы фитинг зашел полностью в раздаточную головку. Для того, чтобы повторно ее перезарядить, опустить рукоятку, еще раз ее отпустить и попробовать эту процедуру сначала. А зачем это нужно делать? Вследствие чего это происходит? Это может произойти вследствие самых разных факторов из-за повышенного избыточного давления. Может э, совместно с напитком, который, который, оставляет в любом случае определенные следы здесь, оно может головка, может приклеиться к уплотнительной резинке, может э, как это, клещи могут просто тривиально э, приподнять не до самого конца. Чем клеще старее, тем это, с такой проблемой мы сталкиваемся чаще. Mm -hmm. Все. Пока клещи новые, оно отшелкивает до самого конца. Мы в этом убедились. Все. И после этого можем. А давайте клеще. теперь покажем непосредственно на самом фитине, что происходит в момент, если человек неправильно открыл или прилипла прилипло, что-то поднял лишнее. Ну, в данном случае мы здесь можем увидеть только то, что клещи, клещи не смогут выйти до самого конца. Mm -hmm. все, все, все остальное... Таком... Не, я имею в виду, если взять сейчас сам фитинг и да. показать на теле, на резинке, что происходит в момент неправильного воздействия. Вот один фитинг был такой, заготовлен. Это а, непосредственно в комплектации с ним а, это, заборная головка была установлена не до самого конца и уплотнитель был поврежден Непосредственно штоком заборной головки, когда его начали опускать, не доведя э, не, за, не доведя его до конца. Все, повредили верхнюю поверхность. Соответственно, сейчас, когда мы этот фитинг будем использовать, заполним продуктом, отсюда будет происходить травление продукта. То есть, если в таком виде приезжает пиво к потребителю, скажем так, бар или паб, то есть, оно э, пиво не травит. Да. То есть проблема возникает уже при извлечении продукта, при одевании очередных клещей, когда опускают шток, и что мы видим? Какие да, последствия могут быть таких повреждений? Последствия, когда мы уже опустим клещи, их не будет никаких. Когда мы снимем клещи, а продукт будет не до конца использован, угу. продукт будет просто выходить наружу. Ну, Это так называемое клещи, отравление. Продукты, точнее, да. Соответственно, та же проблема может быть не только с уплотнителем, не только с поверхностью корпуса, также с центральным штуцером. Продукт будет просто вылазить наружу. Mm. Все, поэтому... Хорошо. Какие ваши рекомендации потребителю? Как правильно наполнить кегу? Без, безболезненно для самого фитина, чтобы дальше продукт нормально дошел к потребителю. Мы заполняем кегу. Снимаем упаковочный мешок. Все. Каждый кех имеет свой индивидуальный номер, по которому мы можем отследить полностью его историю рождения, происхождения. Что производилось, с чего производили, какие материалы здесь были использованы, какие погодные условия в тот, тот момент были сделаны, все. И более того, кому оно потом уехало, кто с этим потом работал. Все это нам помогает э это, выявить любые проблемы, недочеты на всех стадиях работы с кеха. И постоянно улучшать качество кеха безусловно значит устанавливаем его на ровную чистую поверхность на этот стол заполнения все. прежде обрабатываем фитинг дезинфицирующими растворами все после того как мы это все сделали мы подсоединяем систему для наполнения Плавно сбрасывая давление Все И заполняем продуктом После чего До какого уровня должно быть наполнено Мы его заполняем Оставляя воздушную прослойку не менее 5 сантиметров Вот это вот От нижней части угла Соответствовать это середине этикетки После заполнения Аккуратно Отсоединяем заборную головку Холостой ход делаем, снимаем, снимаем. С этого. Если мы почувствовали какое-то напряжение и это невозможно сделать легко, то безусловно надо вернуть все в исходное и еще раз его упустить, еще раз отсоединить, убедиться, что заборная головка отпущена до самого конца. После этого оценить заборную головку. Это связано с тем, что как бы, продукт может прилипать к поверхности резинки? Безусловно. Рецептура продуктов у всех самая разная, поэтому особенно сладкие продукты прилипают непосредственно или резинка к фитингу, или наоборот уплотнитель фитинга может прилипнуть э, к металлической. Если на это не обращать внимания, возможны последствия при дальнейшей эксплуатации этого кега? Ну, они возможны с самого начала. Если на это не обратить внимание э, и отщелкнуть как это, не до конца либо, как это, либо прилипший Прилипшие вот, заборная по, головка. По подробнее о том, что делать нельзя абсолютно с этой кирой. Поподробнее, чего делать нельзя. Значит, с ней нельзя. Мне нельзя относиться небрежно. Всем надо относиться бережно. Ее, как это, она, как это, не приветствует никаких резких движений, быстро в попыхах, отщелкиваний и так далее. Нет, все, как это, быстрая работа с кем будет достигнута, и безопасно, что самое главное работа с кем будет достигнута только при условии стандартных, стабильных, как это, всех движений. Те, которые оператор, работающий на раздаточной линии или на заполняющей линии, должен... Это, должен знать от самого начала до самого конца. Все, после того, как мы заполнили и отсоединили заборную головку, все, после этого мы отставляем как это, просохнуть, обработав опять же дезинфицирующим раствором сам фитинг. Все, после того, как он отстоялся, мы его должны запаковать За складе, обезопасить мы должны поставить или в картонный короб или, или непосредственно в, в пластмассовый тубус, который как это, даст им возможность ну, я, бы, я бы добавил, что запрещено тех транспортировать без дополнительной упаковки, потому что безусловно могут пробить, безусловно. протереть ударить, а это повлияет самый, на качество самый основной момент при транспортировке самый его большой враг это его динамика в машине. И все. Поэтому он может это, ерзать по полу, он может касаться боковых ограждений, он может касаться верхних ограждений и так далее. Его нужно обезопасить полностью. Ну, я думаю, самое главное помнишь это не металлический, кик, это петки И он имеет свои нюансы. Как плюсы, так и минусы. Безусловно. Так, если с наполнением мы разобрались, я бы еще здесь добавил транспортировку. Кех произвели, собрали, отстояли 48 часов, приезжает машина к погрузке. Загрузили, отправили. Какие здесь могут возникать нюансы при загрузке, при отправке, при транспортировке, до того, как он попадет на склад производителю продукта? Самое основное, это опять же культура производства. То есть буквально недавно наш клиент приезжал, грузился этими под и привозил возвратную продукцию в наших пластмассовых тубусах то есть оно была было все штабелями один в один как это все целое и, в, как это, и все эти пластмассовые тубусы сделали уже далеко не один оборот все она работает, все хорошо поэтому основной это культура производства работа с людьми обязательно объяснить грузчикам о том что это, это действительно не металлический кек его нельзя ронять его нельзя катать с ним нельзя как это обращаться так как с металлом если такое произошло этот кех обязательно был ли он с продуктом был ли он пустой должен быть отставлен э, до как это использовать его больше нельзя ни в коем случае ну к примеру если в нем уже там 30 килограмм продукта подняли и аккуратно уронили на эти ножки там наверняка может быть какое-то отслоение Через то через время там будут сочиться продукт безусловно. это уже брак безусловно более того дальше если он попадет в условия повышенной э, повышения температуры mm -hmm. может действие может быть самый непредсказуемый он может э, растянуться и взорваться по этому месту он может как это э, он может просто начать травить в этом месте все поэтому здесь э, это если уже столкнулись с тем, что повредили кек, не надо бороться за напиток, надо, надо отставить, э, я я бы... так с ним работать нельзя. Понятно, спасибо большое. И еще один нюанс, опять же я вернусь к транспортной проблеме. Когда э, предприятие покупает кек, забирает с завода, везет, есть определенные температурные условия на что следует обратить внимание потребителям потому что машины приходят самые разные Они, люди выискивают где дешевле но в итоге может э, это все обернуться дороговизной процесса некоторые кеги могут выйти из строя почему Опять же безусловно воздействие как это, повышенной температуры которая может э, повлиять на непосредственно геометрию поскольку киев э, у нас избыточное давление полторы атмосферы при повышение локальном повышении температуры в каком-то месте кех, это избыточное, избыточное давление может э, повести его в любую сторону. Вот мы получили кех после приемки фуры. Когда фура поломалась дороги дороге и простояла это один день на солнце, и у нее не было возможности никуда спрятаться. Вот там было порядка э, 20 кех, которые оказались в верхней части фуры, вот, там, где она уже не продувалась, там, где получился такой температурный застой и воздействие повышенной температуры, и избыточное давление привлекло к изменению геометрии ки. То есть в случае, если есть избыточное давление, высокая температура в течение длительного mm -hmm. времени, это вредно для кея Безусловно, такой кихоспотребление... Этого допускать является. нельзя. Хорошо, сейчас мы разберем ситуацию. Напиток приехал к клиенту. Клиент его вынимает из машины и подключает к системе розлива. Какие должны быть шаги у потребителя? В данном случае это роль бармена в этом процессе. В данном случае Григорий будет барменом. Я буду просто брать интервью, Как правильно подключить керу? Добрый день, Григорий. Подключите, пожалуйста, правильно Киру. С напитком. Приехало наше пиво. Вот наше оборудование. Что нам нужно для того, чтобы это все правильно и красиво работало, без вопросов? Все, мы устанавливаем непосредственно контейнер с продуктом на свое место. Убедились, что вблизи нету. А, нету. Ни как это, никаких нагревательных приборов, как это, ничего, что может повредить и тубус, и непосредственно сам пивной кех. А, и какая должна быть температура продукта для того, чтобы он хорошо разливался? Температура продукта должна быть от 4 до 10 градусов. Тогда как это, будет, не будет повышенного пенообразования и, как это, и будет приятный на вкус. Поэтому мы его установили на свое место. Обработали фитинг, как положено, опять же, дезинфицирующим раствором, перед тем, как это все подсоединить. Соответственно, вот это, должны быть промытое оборудование все от предыдущего напитка. Все. Спокойно, без резких движений, поправили упаковку. Одеваем заборную головку. Открываем подачу углекислоты, Все. У нас включен холодильник. Все, у нас продукт готов к розливу. Из предостережений я бы предостерег клиентов подключать в систему, в систему, которая превышает давление 3,5 атмосферы. То, Возможные возможны. последствия. Мы поставили здесь максимально допустимое давление 2,5 атмосферы, выше которого э, работа с раздаточным оборудованием и пластиковым кехом категорически запрещена. Категорически. Все, до 2,5 половиной можем работать. Так, бармен подключил, теперь он наливает напиток. Бармен наливает напиток. Напиток на данном случае газированная вода. Напиток в данном случае да, вода насыщенная углекислотой. Все, набрали, работаем, это употребляем. Все по окончанию. Какие работы... могут возникать вопросы по ходу у клиента? По ходу клиентам могут возникать вопросы, опять же, излишнее пенообразование. Mm -hmm. вот. Если оборудование все исправно, клещи исправны, это, никаких зазоров нет, никакого, это, ни потери углекислоты, ни, это, ни перетравления с одного канала нет, мы это можем регулировать, опять же, в сторону повышения или понижения. То есть если у клиента кислоты. хорошая температура, это до 10-12 градусов, Исправное оборудование, ничего не должно возникать. Ничего не должно возникать. Пиво, должны спокойно разливаться и наполняться бокалы клиентов. Если есть какая-то сомнительная ситуация, при которой уже попробовали э, это оборудование исправно, попробовали в работу с углекислотой, то есть что ему посоветовать? Я ему посоветовать только, опять же, отсоединить клещи, категорически ничего на фитинге не проворачивая, их снять. Все. Убедиться, что здесь все исправно, нету никакого отравления, напиток никуда не убегает. Можно попробовать одеть их под другим углом. Либо развернуть контейнер. Все. Либо повернуть просто клещи. После этого одеть их опять на место полностью. Все. и опустить рычаг на заборной руки. Ну, я бы добавил сюда еще момент, когда клещи отсоединяются, чтобы вы, э, вы не использовали вращательное движение непосредственно на самом фитинге. Потому Категор... что это повредит резинку. Категорически. Кроме повреждения резинки, самое, самое главное, это может повлечь за собой безопасность оператора. Если мы начнем вращать, избыточное давление при 2,5 атмосфера может спокойно как это, отбросить вам и заборную головку, и соответственно фитинг как это, непосредственно в оператора, Поэтому крутить ее, Если грань, быть точным, в лицо оператор. Ну, в лицо, Потому лицо. не наклоняйтесь над фитингом. Нет, ну, это стандартная техника безопасности. Над, э, непосредственно над кеговым продуктом. Над заборными головками работать нельзя. То есть все со Хорошо. Мы закончили разлив. Подключаем. Отключаем, и двигаемся нет. в цех проверять стойкость кег к избыточному давлению. Хорошо. Значит, по отключению, еще раз повторюсь, Давайте. мы без каких-либо резких движений, без какой-либо паранойи, мы спокойно поднимаем э, рычаг, заборной головки, все. И начинаем соединять. Отсоединяем, все, укладываем это на свои места, чтобы выносим таких что на свое место.